Сегодня будет выпуск разочарования, выпуск о том, почему мы оказались там, где не планировали оказаться. Мы-то думали, что живем в 21 веке и стремимся в 22, а вернулись назад, в 20. Кто-то, может, и еще дальше отскочил. Думали, что у этого мира не будет границ, а оказались снова под железным колпаком, железным занавесом. Так что же случилось? И главное, что еще случится, к чему нам готовиться? Обязательно расскажу. Досмотри до конца. По каким признакам мы можем судить, что оказались в 20 веке? Первое — решение вопросов военным путем, обострение давно тлевших конфликтов. Мир как будто больше вообще не боится большой войны. Второе — закрытие границ, противоречия внутри глобальных сообществ вроде Европы. Помните Brexit, выход Британии из Евросоюза? Мир как будто больше не хочет быть глобальным и единым. Третье. Люди с средним и низким достатком стали больше ценить дома, квартиры. Когда впереди неопределенность, лучше, конечно же, окопаться где-нибудь в своей, пусть даже и ипотечной квартире. Так кажется людям. Это признак не 21 века, где все в аренде. Это признак 20 или даже 19 века, где частная собственность – это единственное, что у тебя есть. Четвертое. Вместе с тем собственность за границей, а это уже про богатых, тоже совсем не гарантия. В любой момент ее могут арестовать, как показали последние события. Конец 20 и 21 век держался на незыблемости частной собственности. Теперь все это в прошлом. Пятое. Популярные инвестиции, ценные бумаги и разговоры про пассивный доход могут сейчас вызывать разве что смех. Люди потеряли миллионы на биржах и вообще неизвестно, смогут ли вернуть их. И это снова возвращает людей к желанию обладать чем-то конкретным. Недвижимость, дома, квартиры, что можно вот взять, пощупать и потрогать. Шестое. Люди поняли ценность реальной промышленности. Стало ясно, что Uber и Zoom не спасут мир от голода и не обеспечат дома электричеством. Седьмое. Свобода. Как главная ценность западного мира оказалась эфемерной. Как только стало понятно, что можно закрывать людей целыми городами. Это было в ковид и в Европе, и в Китае. В Китае, конечно, полный же шкач был, вы это все видели, да? Восьмое. Роль государства и репрессивных машин в целом очень возросла, а роль личности, наоборот, снижается. Хотя ранее многие говорили, что государства будут постепенно утрачивать свое влияние и передавать корпорациям и мощным общественным организациям бразды правления. Девятое. Снова замаячил железный занавес. И снова Россия в самом эпицентре этого события. А игроки все те же, как и во времена холодной войны. Если вы думаете, что все изменилось за последние полгода, то вы снова заблуждаетесь. Глобальные изменения начались в конце девятнадцатого года, когда кто-то в Китае съел не очень-то прожаренную летучую мышь. Да, мир изменил коронавирус. Давайте вспомним, как он был устроен до него, до коронавируса. Путешествия без ограничений, работающие логистические маршруты, Которые пропускают огромные миллионы тонн грузов туда-сюда каждый день. Единое торговое пространство. Ну, помните? Это все сломалось. К моменту этого слома накопилось достаточно много противоречий. Заканчивался бесконечный рост акций и взлет капитализации биг-тех-компаний типа Google, Amazon, Apple. Росло неравенство в распределении богатств и доходов. По данным ежегодного отчета Credit Suisse за 2019 год более 80% капиталов в мире сконцентрированы были в руках 11% населения. Наметилась тенденция на смену глобального лидера. Китай стал постепенно вытеснять США. Вместе с тем нарастала попытка ряда региональных центров усилиться. Так, к странам, которые стали вести себя борзо и сильно заметнее, относили к тому моменту Россию, Турцию, Великобританию, Бразилию, Саудовскую Аравию, Индию. Мир уже стремился не к двухполярности, а к большему количеству региональных мегакняжеств, где в каждом большом регионе свой князь, свой король. Все эти противоречия копились до двадцатого года и вспыхнули после пандемии. И мир стал их решать, не созидая. Он вернулся к способу 20 века вернулся к насилию, начались протесты и конфликты и очередная борьба за ресурсы. И что же мы имеем и чувствуем? Ха, вот чего мы точно не чувствуем, так это стабильности. 20 век был временем потрясений, а сейчас мы живем в эпоху тотальной непредсказуемости. Все эти изменения откат назад у многих выбили из-под ног вообще почву. Некоторые вообще отказались от строительства каких бы то ни было планов. В России это особенно чувствуется, и я много говорю с людьми, большинство из людей перешли на режим «жить в моменте». И это вообще не имеет никакого отношения к коучинговым программам «жить в моменте». Да? Они перестали планировать, потому что ни один план не срабатывает, вообще ничего не работает. Я попробую вам дать сейчас рецепт того, как удержаться в эту турбулентность и устоять на ногах. Обязательно досмотрите до конца. Что же сейчас происходит с российской экономикой? Давайте только для начала определимся, в какой точке мы с вами находимся. Ха, а что тут определяться? Да в жопе мы находимся. За полгода Россия опередила по количеству санкций Иран, который находился под санкциями 30 лет. Поэтому что тут непонятно, в какой точке мы находим? Что за вопрос? Мы теперь похожи на крепость с высоченным забором. Вот из этой крепости иногда опускаются откидные мосты для обмена наиболее какими-то значимыми товарами, а потом закрывается опять изоляция. Вероятно, это мосты будут вести в Турцию и Китай. Вот что нас примерно ждет. Будьте сейчас особо внимательны. Первое. Сырьевой экспорт будет продолжать падение. Европа, если и не откажется полностью от нашего газа, нефти, то сильно сократит их потребление. Второе. Возможно, мы нарастим или хотя бы сохраним позиции на рынке сельхозэкспорта. И это очень хорошо, это будет нас сильно поддерживать. Третье. Мы будем испытывать нехватку импортных компонентов в сегментах машиностроения, оборудования, микроэлектроники. Ну, вы понимаете, уже идут перебои там, с инфраструктурой связи и так далее. Вот недавно, например, за пределами России прекратили выдачу загранпаспортов на 10 лет. Говорят, не хватает чипов. Вот такие дела. Четвертое. Все это в перспективе будет увеличивать отставание России. Мы и так догоняющая экономика, а сейчас будем ну, догонять, так сказать, очень конкретно. Да? Непонятно, например, что будет с машиностроением. Москвич, Лада, едут да и точка. Едут да и ладно. Ну, вот. Пятое. Огромное ограничение на движение капиталов да и на движение людей тоже проблемы. Да? Шенген, например, большинство россиян будет только сниться, ведь еще несколько лет назад мы обсуждали безвизовый режим с Европой. Вот такая вот реальность, новая реальность. Шестое. Далее будет падение уровня жизни, снижение покупательской способности населения, падение ВВП. Ну, мой прогноз, что будет падение ВВП на 5-10%, потом медленный подъем, таким образом, лет через 10 мы будем примерно на том же уровне, что и сейчас. Вот такой прогноз. Я часто высказываюсь о том, что надо делать с экономикой России. Я прошу Центральный банк России снизить ключевую ставку и залить страну дешевыми деньгами. Ну, как дешевыми? 6 процентов максимум ставка должна быть. В банке уже. Это означает, что ставка центрального банка должна быть 3 процента. Вот что надо делать. Только частный бизнес может спасти Россию. Посмотрите, в тех секторах России, где работают частники, частные компании, да, крупные, средние, частные компании, там небывалый взгляд экономики. А там, где работают большие госкорпорации, там что? Ну, там как получилось. Поэтому хотели как лучше, получилось как всегда, вот это надо заканчивать с этим. Надо, чтобы везде было хорошо. Идем дальше. С одной стороны, уход зарубежных компаний — это возможность для нашего бизнеса занять свободные ниши, но не все же так здорово. Конкуренция и открытые рынки дают гораздо больше возможностей для развития. В России, вот, например, рынок не такой большой, нас всего 140 миллионов, а для развития нужно хотя бы 300 миллионов, поэтому нам нельзя пребывать в изоляции, Но ну, вы понимаете. Нужно нам все-таки взять и подумать о том, как расплодиться и размножиться. Территория есть, земля в России есть, россиян должно быть не менее 300 миллионов. Понятно, да? Плодитесь и размножайтесь. Только вот кто будет сейчас плодиться и размножаться? Да? Материнский капитал не такой большой, хотя его вроде увеличили, но что можно на эти деньги? Квартиру не купишь. Опять в ипотеку залазить? В эту ипотечную петлю? В общем, короче, есть много нерешенных вопросов. Если Европа закроется для России, стоит обратить внимание на Африку, на Ближний Восток, на Индию, на Китай. Ну, например, компания Технониколь моя так уже и сделала. Мы теперь во Вьетнаме, в Индии, в Индонезии, и мы пойдем во все страны, раз Европа немножко подзакрывается. Но вместе с тем есть и такой обратный тренд, да, параллельный тренд на закрытие стран. То есть мир пошел сейчас в обратную сторону от глобализации. Что это значит? Значит, это что нужно больше будет делать производство полного цикла внутри страны. Нам, наконец, стоит сделать что-то у себя. Хватит газифицировать Европу, Китай, весь мир. Пора газифицировать нашу страну, построить производство, дороги. Вы знаете, что у нас железных дорог в 10 раз меньше, чем в Китае, а автомобильная дорог в 10 раз меньше, чем в Америке. Страна не может развиваться без транспортных артерий. Вот и все. Пора строить дороги. И сейчас самое время. Итак, мы поговорили про геополитику, про экономику, а теперь давай про тебя. Что делать в этом новом мире тебе? Первое, что тебе стоит делать, это принять ситуацию как есть. Понять, что больше нет безопасной гавани. Годами и десятилетиями многие переводили капиталы, делали сбережения, за рубежом, думая, что они там находятся в безопасности, там домик в Испании кто-то купил. Вот пример, например. Более 330 миллиардов долларов было заблокировано, да, после известных событий. Из них 300 миллиардов — это средства Центрального банка, а 30 миллиардов долларов — это средства частных лиц. Неплохо, да? Нет больше никаких безопасных инвестиций. Завтра могут арестовать твой счет, дом, все что угодно. Нету безопасной гавани. Понятно? Второе, что тебе стоит делать, ответить честно себе на следующие вопросы. Вопрос первый. Поменялись ли твои цели сейчас? Вопрос второй. Готов ли ты снизить свой уровень жизни? И вопрос третий. Готов ли ты отказаться от хорошего образования своих детей и от качественной медицины для себя и семьи? Отвечай на эти вопросы прямо сейчас. Дай-ка я догадаюсь, что ты ответишь. Нет, я не готов. Ну да, большинство так ответит. Я, например, тоже также ответил. Тем не менее, большинство все еще пытаются оправиться от шока и не предпринимают ничего. Там Пытаются понять, что происходит. Да ты Тут поймешь, ничего ты не поймешь. Неопределенность будет сопутствовать нам всегда. Новая реальность — это не временное явление. Ничего не будет понятно ни завтра, ни послезавтра и так далее. Ясности не будет, прими это. Поэтому не жди, когда все уляжется, иначе будешь сосать шарика. Понятно? Действуй сейчас. Привыкай жить в неопределенности. Это ключевой навык 21 века. Запомни. Вот несколько советов для тебя лично от меня, от Игоря Рыбакова. Следи за новостями, выбирай достоверный источник, смотри мои выпуски на ютубе. Второе не обременяй себя кредитами. Я говорил вначале, что люди вот в своих вот попытках обрести ясность побежали брать ипотеки, чтобы там квартира была и так далее. Я еще раз говорю, кредит во время турбуленции это петля на шее, а сама недвижимость это камень, привязанный к этой вот петле на шее. Мобильность сейчас очень важна, нужно быстро перемещаться в поисках больше заработка, другой работы, да, а твоя квартира, твой домик и так далее привяжут тебя на то место, что и обездвижит тебя. Третье. Храни деньги, если они у тебя есть в рублях и желательно в России или в валютах дружественных государств в России или в дружественных государствах. Избавляйся от долларов и евро, но много денег лучше не хранить, курсы не будут стабильными, лучше вложить деньги в свое образование, и в рост своих доходов. Четвертое. Если есть вариант, то используй формулу. 80 процентов активов держи в России и 20 процентов за рубежом, но только в дружественных странах. Ну, например, смотри, к примеру, ты можешь купить квартиру или какую-то недвижимость во Вьетнаме. Ну так, если есть деньги. Пятое, если ты хочешь сохранить состояние для будущих поколений, то забей, расслабься. Нет сейчас стопроцентного способа это сделать. Хочешь обеспечить детей чем-то вот важным, дай им хорошее качественное образование, которое даст конкурентное преимущество на рынке. Квартира, дом, всякие биткоины и ценные бумаги могут не дожить до момента наследования. Я сейчас расскажу, каким ты должен быть в новой реальности, чтобы тебя не раздавило и не расплющил. Первое, ты должен ориентироваться в мире, уметь отличать правду от пропаганды. Это очень важно. Надо умнеть, ребята. Дураки будут пахать на умных и на сильных. Дураки будут работать не на себя, а на кого-то. И даже знать об этом нему. Кстати, напиши мне в комментарии, есть ли рядом с тобой, в твоем окружении дураки. Как ты думаешь? Напиши мне. Второе. Люди будут разделены на тех, кто создает такие творческо-математические конструкции, да? И на тех, кто выполняет какие-то механические фрикции, простейшие функции. Да, работяги будут изнашиваться и ни хрена не зарабатывать, да, а эти богатеи будут вот богатеть. Поэтому еще раз говорю, образование, образование, образование. Третье. Знай, чего хочешь ты. Мир еще долго не вернется к стабильности, если вообще когда-либо вернется. Но это не значит, что надо рвать на голове, на жопе волосы самое время сказать, если все равно ни хрена не понятно, значит пора заняться любимым делом. Ребят, этот выпуск я сделал для вас, для тебя лично, чтобы ты не оказался в жопе и тебя не раздавила вот эта вот вся неопределенность. Поэтому давай сейчас прям возьми и отправь этот выпуск родным, близким, знакомым, тем, кому добра желаешь. Давайте вместе размножать хорошие, пусть плохому места просто не останется. И я подготовил для вас еще один сюрприз. Мой трек «Уходило лето». Послушайте его, это поднимет вам настроение. Поехали. И все, что было забыто давно, и все, кто нас простил, любили нас как в самом романтичном кино. И не горит в окне свет, там давно ведь нет никого. И я один беду и вспоминаю твое тепло. Не было печали, знаешь, просто выходила лето. Не было печали, ты, ты прости, меня, прости, прости меня, прости за это а -а -а -а -а -а. Не было печали, знаешь, просто я искал ответы а -а -а -а. Не было печали, знаешь, просто я, просто я Все, что